Когда-то давно, в далеком 2015 году, я и какой-то придурок в маске пошли гулять в 2 часа ночи на озеро. Тогда-то все и началось. Охуительные истории. Третья серия. Легенда про негорящий фонарь. Это на история про негорящий фонарь История про негорящий фонарь? Да, почему он единственный здесь негорящий? <свят> он единственный, он еще один Вообще-то он единственный, говорит, этот потух Ага этот Тогда не... давай рассказывай, он ты охуенный он... рассказчик, давай, я буду он... даже боком идти Он, этот фонарь, звучит какой Легенда, да, что вот именно этот фонарь с треугольником Вот эти вот <свят> <свят> Масоны? А? Треугольник масонов? Пусть это тайный орден, короче, есть Ну, масоны <свят> Ладно и то что, короче, этот фонарь больше двухсот вот лет не горел. В артовской эпоху еще не было, этот фонарь всегда стоял за... Он не горел здесь никогда, прокинь. Вот только кто-то воткнул, вот так взял его, он, короче, он был вверх ногами стоять, а вот кто-то взял, так прогибал, вот, он, короче, вот так воткнулся и теперь вообще не говорит. Ему то ли шею сломали, то ли еще что-то там врачи, его муры-муры пытались сделать, ничего не стоять. И здесь нету этого там есть. Понятно. Если понравилось, ставь лайк и подписывайся на канал. До скорого!